Дорогие мясо, я искренне поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Новый Год – это самый волшебный, самый ожидаемый, самый добрый праздник. Я хочу пожелать вам, чтобы была возможность собраться за семейным праздничным столом, вспомнить все хорошее, что было в году уходящем, наметить планы на год Будущее. Пожелать друг другу счастья, здоровья, благополучия, исполнения желаний и, конечно же, чудес в новогоднюю ночь. С Новым годом, дорогие земляки! С праздником!